количество подписчиков у меня подошло вот к этому числу ждем тысячу долгожданная тысяча наверное, случится сегодня ночью так что возможно ее смогу проспать конечно не хотелось бы мне ее проспать но как будет судьбе угодно ребята в творческой студии показывают что тысячу подписчиков но а здесь 999 Почему так? Снимаю видос для истории. Монтируя седьмую серию землянки. Как я строю крышу. Короче, ребята. Вот смотрим. Две минуты назад у меня появился тысячный подписчик. Анчик Кип! Анчик Кип, блин, от души. Благодарю тебя. Не знаю кто ты. От души, в общем, благодарю, что ты подписался. Твоей подпиской у меня стало ровно тысяча подписчиков. Да, к этому я стремился почти два года. Ну, стремился не прям так сильно, чтобы расшибаться, торопиться. Ну, потихонечку шел к своей цели. Набрать свою аудиторию. Ну, надеюсь, это не последняя у меня тысяча подписчиков. Впереди будет очень крутая аудитория у меня с моими единомышленниками. В общем, ребята, я вас всех поздравляю вместе с собой. Ура!